Всем привет, меня зовут Дмитрий, я риэлтор из Екатеринбурга. Некоторое время назад я решил выбрать новостройки в качестве основного поля деятельности. Случайно увидел в интернете бесплатные вебинары от Дарьи и Антона, начал их смотреть. И даже сделал свой сайт, который начал приносить заявки, Она строила рекламу. Но чувствовалось, что что-то не хватает. Общение с людьми не всегда складывается, как мне хотелось бы. И я принял решение пойти на платный курс. В итоге я его прошел. Сразу резко заметил изменения в моей работе. Работа пошла в гору. Все поперло, как говорится. Заявки идут. С людьми общение складывается гораздо лучше. Продуктивно идут сделки. В общем, движуха по полной. Ребята молодцы. Дарья и Антон очень доступно все объясняют. Все очень понятно, разжевывают. Как говорится, в мелочах скрывается сама суть. Эти мелочи вроде бы на поверхности, но их надо систематизировать и так далее. А тут все разжевано, доступно и понятно преподносится. Я нисколько не жалею, что пошел туда, потому что у меня жизнь качественно ну и количественно тоже, естественно, изменилась. Все идет. Ставлю все цели, задачи. Все получается. Ребятам спасибо огромное. Рекомендую курс. Пока.